Клево всем друзья сегодня 15 ноября у нас на данный момент плюс 2 приехал на один из степнячок или друзья привезли говорят есть окунь есть щучка ну в первую очередь погонять попытаться окуни может и щучку по крайней мере взял два удилища на окуня на щучку посмотрим что получится попытаемся поймать какой-то степняк я здесь первый раз меня привезли посадили в герша сказали плыви туда рыба там кидая вон то и поймаешь не знаю результат ничего не могу спрогнозировать посмотрим друзья глубина небольшая где-то в районе метра Дно покрытое травой, летом походу весь водоем зарастает, сейчас уже похолодала, вода опустилась. О, я окуня увидел, видел окуня, одна стоял. Говорят, рыбки много, окуня много, щучка есть, будем пробовать, надеюсь получится, очень хочется половить на спиннинг. Последний мой выезд до хищника закончился чуть не трагически. Благо, доплыл. Ну что, друзья, начинаем. Ловим. Поехали, друзья. Паргал так называемый. Корочка льда. Офигеть. Под камышом корочка льда стоит Обер на него упал Попер. буду чуть-чуть сплавляться по ветру и пролавливать, искать, вдруг найду попробую сейчас середина, она поглубже под камышом очень мелко Ребята поймали одного окуня на попер на середине. И все, и пока у них тоже тишина. Красавица идет шикарно. Ну, пока рыбу не приносит. Есть, ребята, первая рыбка. Друзья, первый окушок, я его поймал, вот такой малыш, Во. есть, отпускаем подрастать, беги, Сказанул. есть, первый пошел, друзья. Есть, есть ребятки, хорошенький хорошенький давай, давай, давай, бьется. Есть, есть. Ой какой огушок. Вот это на окуня уже похож. Ха -ха. Есть, ребята. Я лучше проводами не обращайте внимание Провода это у меня, чтобы работала камера, не сажалась. Вот, красавец. Вот такой. Офигеть, прям ямы. Оп, есть, есть, есть. Ребятки, есть. Вот, друзья. Небольшой красавчик. Давай, клей. оп оп оп оп оп оп оп оп, оп. Есть рыбка. Есть. Ой, ой, ой, боец. Ой. Вот он. Окунек. Красавец. Есть, есть, есть небольшой малышек. Махонький. Есть, есть, есть, есть, ребятка, хорошенький. Ой, ой. Вот это боец, вот это да, вот это огонь хороший, хоро... друзья, хороший, ой красавец, ой красавец. Вот это красавец. Друзья, хорошего взял. Во. Вот такой красавечка, смотрите, а офигетельный. А? Ротик. Да, вообще красавец. Да, таких бы на жареху. Десятка-полтора взять был бы огонь Оп, есть есть есть друзья есть рыбка есть вот он красавец небольшой очередной кусок малыш вообще малыш друзья круто три проводки три рыбки да ходу приманка из-за того что чуть-чуть быстрее тонет, идет глубже. И вот... Опа, смотрите, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, какой есть, есть, есть, есть, есть, красавец! красавец. Ой, какой хороший. Вот такой вот красавец. Ой. Друзья, очередной красавчик. Офигетельный. Ну что, друзья, рыбка подзаглохла. Сейчас я ее попью. Буду дальше сплавляться. Посмотрим. Солнышко, ветер развернулся, то дул. Как я сейчас стою справа, сейчас дует мне в спину. Не знаю, посмотрим. Была неплохая активность, я по нему включался хороший, клевал неплохо. Было такое, что 4 заброса, 4 рыбки. И вот сейчас пока, наверное, минут 40, полный ноль. Полный игнор. Погонял чуть приманки на щуку, тоже полный ноль. Ну что, сейчас у чайку и пойдем дальше искать рыбку. Повтори. О, о, о, о. Повторил он, повторил, друзья. Опять не... вот такой небольшой комач работает мелкий окушок Ну нет-нет всаживается именно на комач он как раз сейчас рыба стала более пассивная кривать перес, активно перестала и комач медленнее тонет, поэтому делаешь дольше паузу и вот нет-нет на этой длинной паузе пока он опускается а кунек садится. Вот такие малыши. Сейчас и поклевывается. Беги. О, ох, ох, ох, ох. О, вот это ребята, вот это есть хороший. Хорошие, друзья, есть. О, это уже позачетней вот такой красавец. Опа. Есть. А, мимо. Друзья, атаковал попер. кокунь, два раза, но не все, оба есть, есть, есть, есть, ребят, есть, а, -а, -а, -а, -а. поппер на поппер, Зим поздней осенью, кайф, класс, огонь, друзья, какой красавец! Друзья, смотрите, какой красавец на попер. Смотрите. Ай, красавец. В клеточку. Три раза атаковал. Да, все-таки догнал и сел. Вот он. Красавец. Ротик. Вот такие вот. На попер... Практически зимний. тоже вышел, ударил, но не сел. Ага. На Ага. Видел, да, нет? нет. Я за Оп, опять. Есть. Ребят, смотри, какие. осенний попер. Поперный окунь микро. Друзья, вот закончилась сегодняшняя рыбалка. Отлично половил, покайфовал. Поймал наверное, более четырех десятков окуней, при этом в том, что рыба капризничала, ловилась очень плохо, подходами, постоянно нужно двигаться, искать его. В основном это был небольшой спортивный окунь, но были и довольно приличный окунь, классный. Ну и порадовало это, конечно, ловля на попер. хотя половил чуть-чуть на попер. поймал двух окуней. Одного хорошенького, одного маленького. Ловить на попе рокуня, это, ну как на любые поверхность, поверхностные приманки, это просто огонь. Еще 5 или 6 было выходов, без реализации. но рыбка поймана, удовольствие получено. До новых встреч, друзья!